Хочешь, я тебе сделаю омлет? Омлет. Ну, омлет. Омлет. Я делаю качественный омлет. Омлет. После моего омлета все мужики возвращаются ко мне, чтобы я опять им сделала омлет. Омлет. <зв Chevy> Из двух яичек. яичек. Из баварской колбаски. Колбаски. Омлетище. Омлетище. Амлетище. Амлетище. Амлетище. -тю Амлетище. Амлетище. Амлетище.